Ну что, здорово, пацаны, с вами Skyway Production, и, короче, этот ролик благодаря вот этому чуваку, вот, сейчас будет комментик, и будьте вот, как вот, вот этот чувак, также и, с чего же все начиналось, получается, я, как сказать, для прикола решил создать YouTube канал, решил просто заснять видео, выкрутить я заснял видео, выкрул и все, кроме того, даже не монтажа я тупо обрезал видео, просто некоторые фрагменты вставлял вырезал и просто готов, и все, раньше потому что я не соображал что такое вообще YouTube ролики, монтаж вот это все, музыка, музыка, вот это все и потом я, получается, поспорил с другом, что что в... как мы там поспорили-то что вдруг я не, продвину, не продвинусь, типа что вдруг продвинусь, короче, как-то так было И мне получается подарили мотоцикл Racer 110 С него все начиналось И я получается первый видос который заснял сделал обзор на нем что я буду с ним делать И так и так и так И потом и когда мне понравилось когда у меня было 10 подписчиков я такой думаю, да ну, как так видосы видосы типа я думал что я подымусь на самом деле я поднялся и все не шагу. и получается я говорю да, на первом свидании суток. решил точнее накопить подписчиков себе просмотров проверить Получается я накрутил стол подписчиков и... Вот сейчас сколько там было. Где туда? Ай, ля-ля, это... Получается, короче, я просто решил накрутить подписчиков и просмотров и проверить, продвинется мне канал или нет. Когда я накрутил подписчиков и просмотров, было все круто, я веселюсь, ля ля ля ля но они слетели. Я обиделся из-за того, что они слетели, потому что я подумал, что, ай, все, канал говно, все забросил. И создал новый канал про стрит-воркаут, где мы, санек, я и ванек занимались спортом. Заруба там была, На заруби там сколько-то 300 с чем-то просмотров вроде набрало. И потом, короче, что-то мы забросили этот канал. И получается, короче, этот стрит-воркаут. Я тоже что-то просмотры там что-то вроде были были я потом думаю, ладно вернемся на деревенского пацана на деревенском пацане мы я продвигал канал и там мало очень очень мало даже ну сколько по 18 по 20 по 15 по 11 просмотров набирал где-то вообще 30 просмотров набирало, это мало и потом авторские права давали потому что я всякую музыку просто добавлял не знаю авторская она или нет и меня просто, короче, можно сказать, заблокировали мой канал, что я могу видосы выставлять, это, это, это. Но так зато просто авторских прав очень много на канале Деленского национа. И потом я подумал, мы посоветовались с другом, типа, что давай ты новый канал создадим чисто, чтобы снимать чисто про эту тему, ни фильмы, ничего вот этого всего. И вот такой говорит, ну не знаю, ты хочешь создавать, решая сам, как ты хочешь. И все, я создал пушку гонку рейсер. Заливал.. Пере, перезаливал видосы с деревенского пацана. И вот так шло-шло-шло. И там, короче, получается. Он, и там очень мало даже набирало просмотров. Сейчас у меня там 19 подписчиков. Да, 19. И там очень мало просмотров. Там что-то 400 чем-то просмотров. Эти два-три канала я запросил. Потом я такой подумал, надо начинать что-то с нуля. И все. И самый новый-новый канал, я просто его назвал Skyway Production. Потом мы с другом посоветовались, как его лучше сделать. Я начал заливать видосы, они начали хоть как-то набирать просмотр. И меня уже это радовало. Заливать шорсы. На одном шорте почти 2000. И на канале у меня почти около 3, 300 тысяч. Просмотров, короче, вот так вот. И вот, вот так вот, пацанчики. Вот так я решил все делать, двигаться дальше. И, кстати, на SkyWay Production задавались такие вопросы, когда фильм, когда покатушки. Вот здесь или вот здесь, короче, будет покатушка моя на ИЖ, получается. И ссылочки, кстати, будут на старый мой канал, закрепленные сразу тоже в описании. Ждет фильм, и салям, пожалуйста. У меня канал называется SkyWay Production. Я его назвал так, потому что чисто про мототему. Никаких ни фильмов, ни песен, ни клипов, ничего не будет, сразу могу сказать. Да, вы, к сожалению, обититесь из-за того, что ой, сорян, ты так хорошо снимал. Вам понравился, я смотрю фильм не «Тот путь», вы хотите продолжение, но сорян, у меня мототема. Я решил снимать про мотоцикл, буду про мотоцикл снимать. Хочу покатушки, будут вам покатушки. Фильма, к сожалению, не будет. Вот так вот, пацаны. Ждите хоть... К сожалению, не будет. И, кстати, подписывайтесь сразу на Телеграм, на зака И ссылочки, короче, будут в описании. Сразу. Там все ссылочки на мои соцсети. На всех подпишитесь. И вам, вам будет... А, зачем? Мне будет приятно. И подпишитесь, короче. И вам будет приятно меня смотреть. И также... И, и во-первых, почему нет в инстаграме фоток, потому что у нас заблокировали инстаграм VPN надо скачать, и через VPN зайти, и там много-много-много-много фоток, короче, фигачь, всяких разных Также в Фотошопе, чтобы четкие фоточки были Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, подписывайтесь на мои соцсети, пишите комментарии. И вот такая твоя история про мои, про мой первый мотоцикл и про мои истории. Всем пока. Есть, кстати, готовая покатушка. Так, ну я сейчас покажу. Она... Как вы хотите, полную покатушку вообще? Или я могу просто чуть-чуть урезать, -чуть и она будет меньше вешать и быстрее покатиться? Или... Всю полную покатушку она будет вешать почти 2 гига видео. И она выкладывается тоже нормально так будет. Или как вы хотите, пишите в комментариях. Мне тоже интересно почитать и послушать ваше мнение. С видос. Вот так вот, пацаны, вот так вот. Все, ждите видос. С вас, с вас. Подписка, лайк и колокольчик и комментики, пожалуйста. Все. А всем пока. И всем пока.